Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Канал только с smartsack компании Samsung. Компания Samsung радует и радует нас уже в этой осенью, и она уже выпустила стабильную версию прошивки э, на основе Android 12 для Galaxy S21. Представляете, это уже доступно, правда, в России недоступно, но вы можете уже и сейчас установить данную прошивку в России, если посмотрите видео... На канале Samsung просто. Ссылочка будет в описании видео. Но на этом компания Samsung не ограничилась. Также компания Samsung решила порадовать пользователей прошлых моделей своих умных часов э, на Tizen OS. Такие модели часов как Galaxy Watch, э, Galaxy, Active, Galaxy Active 2 и Galaxy Watch 3. Обновление наделяет часы некоторыми особенностями. И эксклюзивными функциями новых часов Galaxy Watch 4 у моделей Galaxy Watch Active 2 и Galaxy Watch 3 уже есть такая функция как обнаружение падения но у них нету такой настройки как чувствительность обнаружения падения с этим же обновлением эта чувствительность покажется и вы сможете установить чувствительность так что даже стоя просто и спокойно часы будут определять что вы падаете и естественно отправлять сообщение тем контактам, которые вы заранее выбрали. СОС, помогите. Я упал. А может, помираю. Ну, не знаю. Короче, как-то так. Еще одно новшество – это обновленные групповые задания. Чтобы тренироваться со своими друзьями, независимо от того, где вы находитесь. И как далеко вы друг от друга будете. Короче, все это делают для того, чтобы... Нам не было скучно заниматься, и мы могли заниматься, я, допустим, в России, вы в США, общими тренировочками, так скажем, подбадривая друг друга. Ну здорово! Также часы получат 10 дополнительных циферблатов, которые совсем недавно были доступны только часам Galaxy Watch 4. Некоторые из этих циферблатов предлагают дополнительный уровень персонализации. Можно выбирать цвета фона, текста. И поселить на экране своих часиков питомца на ваш выбор. Вот такие вот интересные функции. Чуть, э, данная прошивочка или данное обновление будет весить чуть больше 40 мегабайт. Ну, этого, видать, достаточно для того, чтобы внедрить уже эти циферблаты и некоторые новые фишечки. Поэтому ждите, дорогие друзья, данное обновление уже вышло в Южной Корее, также оно уже доступно в США, и скоро оно будет доступно в Европе и в России, и естественно со всеми странами СНГ. Ждем. вам, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch, подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите свои комменты. Естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. Спасибо, до свидания и до новых встреч.